Привет, дорогие друзья, с вами Игорь Мерлин. И в этом видео я вам расскажу как вы можете исполнить любое свое желание. Любую свою цель. Если «И вам и эта вам тема интересна, поставьте лайк прямо сейчас и обязательно подпишитесь на мой канал. Игорь Мерлин. Первое, что приходит на ум что это какое-то надувательство. Мерлин тут нам рассказывает, что можно тут что-то какие-то цели любые достичь, нельзя любых достичь. Конечно, если идти с точки зрения здравого смысла, то понятно, если вы хотите поставить цель жить на Юпитере или на Уране, да, без скафандра, то, конечно, такая цель невыполнима. Имеется в виду те цели, которые в нашей жизни уже хоть кто-то сделал, уже хоть кто-то достиг, да. и для того, чтобы достичь практически любой цели, нужно всего три пункта выполнить. Что это за пункты? Самое главное, с чего надо начинать, это вот, вы знаете, например, если вы чего-то хотели, но у вас этого нет, хотели машину, у вас нет машины. Хотели вы дом, у вас нету дома. Хотели путешествовать, а вы не путешествуете. Почему так произошло? Да потому, дорогие друзья, что вы не выполнили первый пункт. Первый пункт означает принять решение. Записаться на консультацию к Игорю Мервину можно по ссылкам внизу. Принять решение это означает, что вы просто уже вот включились и готовы делать. Начинаете уже двигаться. Когда вы просто в своей голове мечтаете, там, да, я полечу на Луну, как хороши, как свежие были розы, и там, все это, это все, конечно, розовые мечты. Ну вот, когда вы приняли решение, у вас срабатывает другой механизм. Перейти через Рубикон, слышали такое выражение? То есть принять решение, решиться на что-то, решиться от слова решение. И раз вот у вас того нет, чего вы хотите, значит вы просто не приняли решение. Когда вы приняете решение, вы сразу это почувствуете. Вы почувствуете внутри себя другое совершенно состояние. Это когда, знаете, когда припрут и деваться некуда, надо что-то делать. Когда в момент опасности человек принимает решение, он какое может принять решение? Бороться за свою жизнь, да? Либо отдаться на волю, ну вот. Да, отдаться на волю, там, чему-то, кому-то, и, например, там, сгореть в огне или там еще что-то. Да. Вот э, один из моих учителей, он говорил следующее. Он женщинам говорил, э, когда мы спрашивали, спрашивали, Андрей, а что делать, если вот мне очень плохо, если он меня бросил, он козел, он такой секой, я вот все, вся жизнь пошла. Значит, наперекосяк жизнь закончилась, все. А что мне делать? Подскажи, есть ли какая-то практика, чтобы можно было как-то выйти из этой ситуации? И он говорил, говорю, конечно, у меня полно практик для твоей ситуации. В твоей ситуации как раз практика подойдет следующее. Нужно зимой, когда мороз, там минус 20 или больше, прорубить прорубь или если есть готовая прорубь, и что сделать? Нужно окунуться туда с головой, ну, если вам в нос вода попадает холодная, нос заткнуть, и там, в этой проруби, под водой, до глубине, и начать как раз думать, как вам плохо живется, а почему так получилось, а кто сволочь такая, а вот, понимаете, вы сейчас скажете, Мерлин, ну, как бы да, у тебя это все в порядке с головой. В порядке, да, у меня с головой. Вы сразу поймете, что это как бы смешно, когда вы в проруби там о чем-то думать. Понимаете, о чем я говорю? Потому что, когда вы в проруби зимой, у вас есть задачи поважнее. Понимаете? То есть вы не будете о всякой фигне думать. Вы сразу примете решение вынырнуть, да? То есть момент принятия решения. То есть вы можете сидеть там, пока не додумаетесь, да? Или там утонуть в этой прохладной воде, либо принять решение и действовать. Так вот, принятие решения – первый пункт. Вам необходимо принять решение. Когда вы приняте решение, вы обязательно будете действовать, независимо ни от чего. Просто вот знаете, так раз и перещелкнула Вот прямо сейчас вспомните, когда у вас было в жизни, когда вы принимали решение. Да попить кофе или попить чай прям раз, шутка конечно. Такие решения, какие например, бывает так женщина, что вот она приняла решение развестись, все, ее ничто не остановит, какие-то там уже все, она пришел, привел, да. Или вот у женщин такое бывает, когда на уровне внутренних ощущений там хочет родить ребенка и да, у нее зов, зов плоти, она не может устоять, у нее все да, находит себе там мужчину, подходящего по калибру, по размеру, по цвету мозгов, вот, ну это шутка, конечно, понятно, да? Так вот, сделайте таким образом, чтобы вы принимали решения на уровне осознанном, то есть вот вы поймете, когда вы приняли решение, когда у вас перещелкнет, щелк, решение принято, это первый пункт, это очень важно. Вот. Дальше, следующее, следующее, второй пункт, это обязательно что? Это поставить себе правильную цель, если вы приняли решение действовать, но вы не знаете, что там, куда там идти, куда, куда пойти, куда податься, кого найти, кому отдаться, да? не знаете, то никогда у вас ничего не получится. Обязательно надо правильно поставить цель. Ну, я не буду рассказывать вам про смарт, как ставятся цели. Это вы все можете почитать в интернете или у меня на канале. Наверное, я создам видео, сделаю специально по постановке цели. У меня там есть разные по постановке целей, но вот такое, чтобы последовательно я вам все-таки когда-нибудь сделаю. Второе. И третье. Чего не Ну поставил ты цель, ну ничего дальше. Нужно обязательно, третий очень важный момент, это чтобы у вас был наставник. Наставник это очень важно, дорогие мои. Почему? Потому что вам нужен человек, который уже прошел, прошел тот путь, который вы только собираетесь пройти. У этого человека есть опыт. У него, возможно, есть ресурсы. У него, возможно, есть такие вещи, которыми он вам поможет, что вы даже про эти вещи никогда не прочитаете. Ни в каких книгах никто не, никогда вам не расскажет. И лучше всего, конечно, заниматься индивидуально, если у вас есть индивидуальный наставник. У меня таких наставников в моей жизни было очень много. Я все время про разных рассказываю. Даже сейчас у меня три куча. Три куча, у которых я занимаюсь по разным направлениям. Да. Ну, конечно, у меня в коучинге тоже есть люди. Правда, мест практически не бывает. У меня минимум трехмесячная программа. Но если у вас есть... Есть вот такое, если вы приняли решение, например, выбрать меня в ваши наставники, а я знаю, что у, ко у кого-то такие возникнут какие-то шальные мысли, а вдруг Мерлин согласится. Записаться на консультацию к Игорю Мерлину можно по ссылкам внизу. Я иногда, там несколько раз в месяц провожу бесплатные стратегические сессии, на которых мы смотрим, ну, я смотрю, смогу ли я помочь вам или может нет. А смогу ли я, а хочу ли я, знаете такие грузинские фамилии. А смогу ли я, а хочу ли я. И вот мы разберемся вот по этому адресочку. Напишите и будет вам счастье. Так вот теперь вы поняли, что надо для того, чтобы у вас практически любое желание, любая цель, любая мечта исполнилась. Это еще раз повторю: первое, что надо, принять решение, вы почувствуете энергию. Второе нужно проставить цель, чтобы было понятно, ну, цель и план, понятно. Чтобы было понятно, куда вы идете, чего надо делать, где делать, с кем делать, а с кем и не делать. И третье обязательно должен быть человек, который вас наставляет. Хотя этот человек может быть живой, может быть, даже не живой. Может быть, вы через книги как-то будете это делать. Может быть, книга лучший подарок книга лучший наставник но лучше еще лучше когда у вас есть живой человек который уже прошел данный путь вот так дорогие друзья вот что я хотел вам сегодня сказать да с вами был Игорь Мейерлин обязательно прямо сейчас поставьте лайк если вы этого не сделали и подпишитесь на мой канал все тогда до встреч пока пока Записаться на консультацию к Игорю Мервину можно по ссылкам внизу.